Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я ЯОля. 27 недель беременности у меня сегодня и пора уже задуматься о покупках для новорожденного, а также еще о сумках рудом и для уюта в нашей спальне, чтобы создать уголочек для ребенка, где он будет спать, где я буду пеленать, переодевать и так далее, так далее, так далее. Очень много нужно всего переделать и сделать, сделать как-то все уютно, чтобы это было удобно и многофункционально. Это я вот насчет детской комнаты говорю, где будет проводить время малыш. Чувствую себя прекрасно, единственное, очень тяжело переношу жару, но, наверное, как и все беременные. Через три недели у меня будет третий УЗИ, начнется третий скрининг. И очень интересно даже на него сходить и посмотреть животик мой растет уже такой <зам> заметный хочу сказать что в эту беременность я даже очень довольна собой потому что 27 неделям я примерно набрала 5-6 килограмм не больше и мне даже легче отеков никаких нет и надеюсь, что еще ближайшие три месяца больше трех не набрать, потому что питаюсь, как и раньше, не объедаюсь, ну, конечно, бывают какие-то слабости. И в этом видео я хочу вам немножко рассказать о том, как я ходила в магазин, какие вещи я уже приглядываю для малыша и какие магазины у меня в приоритете. Я в первую очередь пойду в магазин Modis, потому что там я свои и дочке пятилетней покупаю одежду. Мне очень нравится по качеству, потому как вещи стираются и как они выглядят очень долго не выгорает. И также еще обязательно пойду в детский мир на разведку. Давно там очень не была, потому что там очень много вещей, которые действительно необходимы и в роддом. Это различные прокладки для груди и другие вещи, и памперсы, и всякие бодики очень часто распространяются. Продажи, и много-много всяких мелочей, которые нужно, необходимо купить. Так что, если вам интересно, то смотрите это видео дальше. Я буду э, стараться максимально вам подсказать, э, что купить для новорожденного и для себя. На... В первую очередь меня в магазине Modis интересует одежда для новорожденного. Это от нуля до месяца. И я буду покупать несколько бодиков. Две-три штучки в рудом. И плюс еще слипы. Это костюмчики вот слитные. Я сейчас вам показываю. Они очень удобные. То, что они не вылезли. Удобно ребеночку на спинке. Именно слипы. И также еще нужно взять будет шапочки пару штучек. Царапки на ручки И памперсы обязательно. Это вот список того, что я возьму... В роддом. В моде, смотрите, какая одежда недорогая. По скидке костюмчики по 200-300 рублей, что очень здорово и по качеству меня лично устраивает. Так как я буду рожать примерно в середине сентября, да, да, ПДР у меня стоит на 19 сентября, то я задумываюсь о теплом костюмчике для малыша. И в детском мире вот мне понравились костюмчики, они сейчас стоят по 1000 рублей. Очень красивые, их огромные вариация, пушистые, мягенькие и хочется взять каждый пока еще не определилась каким именно и также здесь смотрите какие недорогие есть шапочки и слипы и бодики очень красивые, тоже наверное на первый месяц жизни я обязательно здесь прикуплю, также для себя в детском мире я куплю прокладки для груди мне с моей первой малышкой Оли очень пригодились прокладки для груди, я ими очень часто пользовалась, и также еще возьму обязательно а, одноразовые трусы в роддом, очень удобная вещь. Также возьму в роддом а, впитывающие пеленки, незаменимая вещь, влажные салфетки, скорее всего Джонсон с Бэби мне нравится, а, и думаю, что еще прикуплю сразу несколько бутылочек и обязательно пустышку, хотя не уверена, что мы будем ей пользоваться. Из памперсов мне с первой дочкой очень нравились Муни, как-то они очень хорошо сидят на малыше, не протекают и очень мягкие. И еще для новорожденных. Тогда в прошлый раз я брала хагис, они мне совершенно не понравились, поэтому в этот раз для новорожденных я возьму памперсы зеленые до 5 кг. По качеству они мне нравятся, они очень мягкие, я своей дочке тогда их покупала и в этот раз остановлюсь на ней. Из стиральных порошков выбирайте обязательно фирмы, уже проверенные для себя. Лично я брала именно вот такую вот марку, смотрите на видео. И еще использовалась порошком для стирки у нянь. Хорошая фирма, недорого стоит. И также средства для купания я тоже покупала фирмы у нянь. Мне они очень нравятся. Вот так вот сходила первый раз в магазин и рассказала вам немножко о тех вещах, которые я буду покупать. Сниму отдельное видео про детское авто кресло у нас его нету обязательно пойдем в магазин выбирать и а, сниму видео об этом еще насчет коляски у меня коляска осталась от первой дочки единственное что нужно постирать все сверху и внутри и будет она как новенькая также думаю еще насчет кокона в котором лежат детишки и какой-нибудь качельки, потому что у нас нет, нужно это будет подкупить. Еще обязательно нужен коврик на пеленальный стол, такой мягкий, прорезиненный, очень удобно класть на новорожденного. Также аптечка, плюс ведро для памперсов и вот такие вот разные вещи по мелочи. Обязательно сниму об этом отдельное видео и потом вам покажу. Если интересно, интересно путешествовать вместе со мной по теме беременности, родом и новорожденным, то подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. И встретимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.